Тывас и Беркана показывали вам два потока, на которых ваше сознание и ваша личность оживает, она начинает работать. И тывас и Беркана говорят: либо, либо, совмещать невозможно, либо один, либо другой. Так и было. Следом пошли руны Эвас и Манас, которые говорят: или, или. Да? Совмещать возможно, но не одновременно. Это разные методы, которые мы отдаем своего рода предпочтения. Дальше лагуз, который показывает, для чего, собственно говоря, нужен был такой выбор. И лагуз поток тоже будет у каждого свой, Но пока мы на этом деле не акцентируем свое внимание, не акцентируем внимание на потоке, в смысле на его виде, на его названии, на его форме, мы просто пытаемся ощутить поток как таковой, да? чувствуете его и стараться не терять. А вот Ингус и сегодняшняя руна Атала, они тоже две стороны одной медали, тоже две противоположности, которые говорят и то, и другое. Должно быть в сознании и то, и другое. Ингус как система маленьких шагов, как видите результат в мелочах, и Атала как умение видеть и помнить свою глобальную цель. А тала это глобальная цель, это гиперцель. Классическое ее название это наследие, это руна наследия. Вот с этим термином надо разобраться поподробнее. Он для нас может раскрыться в совершенно разных формах и форматах. Во-первых Источник этого названия, источник этого термина, если мы говорим о северной традиции, идет из глубины веков, из глубины традиции, которая говорила следующее. Наследие может иметь только свободный. Только свободный. Если человек зависимый, то есть он раб, трель слав как его там называли да, то он не может иметь наследие то есть он не может иметь ни имущества которое наследует ни тех кому он наследует то есть соответственно он не свободен не свободен в праве распоряжения собой и своим временем значит, а если человек не может правильно распоряжаться и свободно распоряжаться своим временем то всем остальным он тоже распоряжаться не может Это одна сторона медали, понятие наследия. Вторая сторона медали говорит о том, что наследие может передаваться не только материальная какая-то форма. Да, материальная форма она может быть, может не быть, может быть нематериальная форма наследия. В любом случае это какие-то права. И права это такая глобальная штука, которую, что называется, с собой не унесешь в гроб с собой не положишь, это то, что останется здесь, поддерживать твоих потомков, поддерживать тех, кого ты породил, кто пошел за, за тобой. Твои дети, твои соратники, твои ученики, неважно, наследие. То, что останется после тебя, грубо говоря. Большая цель, которая имеет отношение, наверное, не столько к вам, сколько к самому договору вашего присутствия в этом мире. Потому что вы пришли сюда не только ради себя, вы пришли сюда сделать что-то для этого мира. Для этого он давал вам какой-то ресурс. Хороший, плохой, позитивный, негативный, в любом случае это ресурс. Ресурс в виде событий, ресурс в виде времени. Вы этим ресурсом пользуетесь, пользовались и будете пользоваться для чего-то. Если только для себя, то это результат недостаточный. Это результат ингуза. Атала говорит, что помимо себе, помимо Ингуза, должно быть еще что-то большее, что останется потомком твоим. Останется как в качестве наследия, даже когда тебя уже не будет. И это та самая глобальная цель, которая диаметрально противоположна Ингузу. Если Ингуз говорил, помни о малом, обращая внимание на мелочи, вить результат для себя в своем потоке, то Атала говорит, ведь Свет в конце тоннеля, ведь тот, тот, ту гору, тот замок, ту то, то, эм, то, то конечную точку путешествия, к чему ты стремишься, к чему ты идешь. Видь ее всегда, никогда про нее не забывай. И вот это рассказывает нам Руна Атала. Вот видеть свою цель, глобальную цель, понимать, ради чего все ты делаешь и что здесь останется после тебя, как изменится мир от твоего присутствия здесь это Огромнейший дар и огромнейший талант, который в основном развивают в себе люди руны Тейвас, люди канала Тюра. Для них это просто с рождения, да? думая о большом, думая о главном, не бросая свою глобальную цель, всегда держи ее в памяти. Если не окружающий, то вы сами будете себе рассказывать, насколько важна глобальная цель. А руна Беркана, как раз наоборот, предпочитает руну Ингуз. Она видит, предпочитает видеть маленькие цели, но ни в коем случае не планировать себе надолго, то есть не, не, не видеть, зачем это нужно. И насколько трудно было людям Тайваза пережить руну Ингус, настолько же трудно будет пережить людям Беркана или руну Атала, потому что задуматься на ней придется. Рано или поздно. И вот величайшее искусство управления своей собственной жизнью и реальностью, это одинаковое владение и Ингузом и Атталой. Если мы говорим, что Ингуз это бог-фрейер, бог, бог плодородия, то отала здесь сопоставимо со всем пантеоном скандинавских богов, всем семейством скандинавских богов, куда входит абсолютно все. Абсолютно все, все боги, все их Иасы, Иваны, и вся их система, и все их наработки, весь эгрегор, весь пантеон. Руна Атала, если мы с вами посмотрим на древо Игдрасиль, мы увидим, что она соединяет мир Нифельхейма и мир Мидгарда, мир здесь и сейчас с миром Констант. То, что вы проживаете сейчас, говорит нам руна Атала, в конечном итоге отожмется, сделается выжимка, не, не нужная, скажем так, не главное, не э, значимая, уйдет в землю, а все самое значимое и ценное уйдет в Нифельхейм, сформирует вам какие-то базовые константы, на которые на эти константы у вас уже будет право, потому что это то самое место, где сохранится все. И если вы будете даже переживать из жизни в жизнь, из воплощения в воплощение, вы всегда сможете обратиться к миру Нифильхейма и через Иссу, через Я Есмь опять взять свое. Потому что вы туда это положили, вам оттуда это и забирать. Таким образом, все ваши достижения прошлых жизней, говорит руна Атала, они не канут в суе. То, что вы оставите здесь после себя, это не значит, что вы с этим попрощаетесь. Плодами, результатами будут пользоваться другие люди, но правом на созидание, правом на творение будете пользоваться только вы, потому что у вас это право появляется и вы его замораживаете, фиксируете, стабилизируете в мире Нефильхейма, где призвано всему храниться, всем константам, которые есть. И ваше право это точно такая же константа мира, как и все остальное. Сформируется это право только лишь тогда, когда атала. Вашего сознания будет действительно сформировано, будет сформировано наследие, как готовая традиция. Уже э, полная самодостаточная программа достижения результата, который вы оставляете не только себе, но и вашим потомкам или последователям. Конфигурация руны Атала отлична от руны Ингус. Тем, что немножечко приподнимает человека наверх. Чуть-чуть по уровню сознания, по уровню точки сборки. Если руна ингус в основном концентрировалась, концентрировала все потоки энергии на ментале, это самая широкая точка, то здесь концентрация всего вращения будет на каузале. Энергия Земли вместе с энергией ощущений точки астрального тела, сопряженные здесь и сейчас, в мунипура чакре сжимается до невероятных малых размеров и становится очень сильной плотности поток, который невозможно не заметить. Это, так сказать, сконцентрированная энергия желания. Она сконцентрирована настолько, что игнорировать ее невозможно. Формируется в астральном теле несдвигаемая метка, то есть такая очень жесткая, очень мощная, мощная вибрация которую невозможно игнорировать, она начинает пульсировать, пульсировать прямо вот в районе солнечного сплетения. Один ей выход пойти наверх, но вверху конструкция закрыта, полностью закрыта, некий домик, эгрегор, да, свой собственный персональный и вообще формирование наследия, в которое включено определенный пакет ценностей, под этим определенным пакетом ценностей лежит определенные цепочки причинно-следственных связей, уже прописанные, уже укомплектованные и определенная картина мира. И вот это все в совокупности ценности, при цепочки причинно-следственных связей и картина мира и есть традиция. Традиция, которую вы оставляете после себя. На том объеме, на котором вы существуете. Для семьи, значит, это традиция для семьи, чтобы через 20 лет ваши внуки там, или, или, или через 50 лет ваши прапраправнуки сказали, а вот наша бабушка делала вот так. И это даже не обсуждаемо, правильно это или неправильно, потому что бабушка делала, а бабушка это авторитет. В нашей семье приз, при, принято делать вот так. В нашей семье девочек воспитывают вот так, а мальчиков воспитывают вот так. Это, что называется, в рамках семьи самое простое наследие, которое мы оставляем. То есть это правила непререкаемые, которые принимаются вашими наследниками абсолютно целиком и полностью. Не пытаются пересмотреться, потому что даже мыслях нет, что они могут быть неверны. Если сфера вашей деятельности, например, ваша деятельность профессиональная, значит это то наследие, которое вы вкладываете в профессиональный эгрегор. Да, грубо говоря, там закон Бойля мариота да? то есть это закон, который вы изобрели, и закон, имеющий ваше имя отныне и навсегда. И так далее. Чем выше вы поднимаетесь в эгрегориальном слое, тем в большей степени ваши, ваши возможности. Возможности, которые вы пролонгируете, как бы пролонгируете свое сознание вместе со своим именем, вместе со своим разумом, отдаете его в наследие. И оно принадлежит тому кругу лиц, на которого распространяется ваше влияние. Да? Закон Бойля-Мариотта на всех физиков, да? там, книга по лингвистике на всех филологов, а правила жизни, правила поведения, например, на ваших детей. Я понятно рассказываю? Хорошо. Вот. И это, это действительно руна глобализма. Здесь я искренне советую, сочувствую людям берканы, потому что такими категориями вы мыслить не привыкли. Но если вы хотите действительно получить, получить результаты, мощные результаты, вы должны этому научиться. Точно так же, как и люди Тейваза должны научиться, научиться использовать руну Ингу, систему маленьких шагов систему маленьких шагов. А Что очень важно для руны Атала, когда вы будете проходить ее самостоятельно, да даже уже сейчас, как только вы ее подгрузите, очень остро встанет вопрос свободы. Напоминаю, сформировано понятие наследия и руны Аттала в, то, в, те, в те времена, когда была, были, были еще различные кастовые сословия, были рабы и были свободные люди. Ируна Атала постоянно будет нам напоминать: наследие может иметь только свободный, только свободный. Земледелец, который сидит там в мэрии и надувает щеки, по сути тот же самый раб. Он зависит от этой системы. Он настолько зависит от этой системы, что даже не умеет контролировать свои эмоции. Эмоции захлестывают его страхом потерять место. Вы должны, вы должны это видеть. Тот, кто не боится потерять место, не зависит от этого места. Не зависит. Он не зависит от своего ошейника, которому его привязали к этому самому месту. Поэтому здесь очень важно будет внутреннее осознание своей собственной свободы. И на атали мы, как правило, берем такое ритуальное действие, очень важное действие, пока мы работаем с Аталой раздать и отдать все долги, которые есть. Потому что именно долги делают человека несвободным. И этому опять же нас учит северная традиция. В рабство можно было попасть двумя путями. Либо как завоеванный на войне, да, то есть ты остался жив, но тебя поглотил более сильный, и ты ничего не можешь с этим сделать, либо за долги. Если ты не можешь рассчитаться, то ты и твои дети могли совершенно пойти в рабство на какой-то определенный период времени или условно до выплаты. Поэтому, работая с Руной Атала, очень важно обратить внимание, насколько ты действительно свободен от обязательств. Не предъявит ли тебе кто-нибудь когда-нибудь счет до такой степени, чтобы лишить тебя права на наследие. Право оставлять наследие в этом мире. И, конечно, это руна глобализма. Чтобы увидеть, насколько это важно, надо мыслить масштабными категориями, то есть это уже стратегия, стратегия всей жизни. На мелочи тут внимание уже, конечно, не обращаются, здесь уже думается о главном. Это предпоследняя руна, которая завершает третий эт. Мы должны с вами понимать, что она, наверное, тоже -то, -то какую-то точку очень важную ставит в нашем процессе. Атала это руна завершающая перед полной трансформацией, трансформацией сознания в то, во что вы, к, чему вы, к чему вы придете. Поэтому руна Атала, руна наследия здесь перед нами предстает еще в одном достаточно интересном аспекте. По сути, это и есть смысл эволюции человека и жизни человека здесь. Относиться к ней просто как к имуществу, которое наследует там, ваши потомки, да, или к правам, которые вы заработаете, просто без дальнейшей пролонгации смысла, наверное, было бы неправильно. Ведь даже права, которые мы здесь зарабатываем, они нам нужны для чего-то. И э, всегда напоминаю вам, это не игра в одни ворота. Если мы здесь зарабатываем какие-то права, значит и встречная сторона, реальность, мир, созданный э, для этих целей, она тоже должна что-то выигрывать, она тоже должна что-то получать. Если человек оставляет после, в этом мире, в мире первого внимания, да, после себя какие-то реальные следы, это говорит о том, что жизнь свою он прожил не напрасно. Если кроме долгов и ненависти окружающих, он тоже не оставляет ничего да? и единственное, что он сумел сделать в, это, в, в этой жизни, это наплодить огромное количество детей, не передав им более, кроме как своего семени тоже ничего, то вряд ли этот человек имеет в этой жизни право на что-то, сколько бы он о себе не думал иного. Это имеет отношение не только к мужчинам, а и к женщинам тоже, потому что очень многие женщины ведут именно так, точно такой же растительный образ жизни. атала это Заключительный шаг взросления и жизни в этой реальности, если ты сумел что-то после себя оставить, готовую традицию, готовую форму, программу, как, по которой люди, идущие за тобой, твои потомки, твои последователи смогут по этой традиции жить и получать результаты, это говорит о том, что ты прожил жизнь совершенно не напрасно. И права в этом случае тебе абсолютно показаны в качестве естественного бонуса, и естественной компенсации за все пережитые здесь ситуации и чувства. Ради этого, собственно говоря, и живем оставить после себя какой-то след. Осознание глобальности этого процесса должно вывести вас на совершенно иное понимание себя. Человек, как законченная программа, человек, как эгрегор, развивает в течение жизни себя сам и либо становится частью другого эгрегора, то есть рабом, либо формирует эгрегор сам, то есть уже готовую систему с готовыми традициями. Пусть это будет маленький эгрегор, пусть это будет не глобальный, пусть это будет простой эгрегор семьи, но такой, который действительно будет формировать в себе наследие. Атала как символическое значение семьи, как персонификация всех северных богов, в данном случае, она тоже учит нас этому. Ведь в северной семье, если почитать саги и легенды, были совершенно разные. Боги. и не обязательно кровники. Да? Там были асы, выходцы из Йотунхейма, но там были ванны, выходцы из Хейма. Несмотря на то, что ванны пришли в Асгард в качестве заложников, они стали полноправными членами семьи. Да, они не соединились брачными связями с асами, за исключением Ньорда, и то получилось как-то не очень. а Просто стали членами одной команды. Даже Пришлому родичу, говорит эта история, всегда может найтись место. Даже ингузу, который вы сейчас не понимаете, результату маленькому, который вы сейчас не понимаете, для чего он был нужен, ему тоже может найтись место. Важно только научиться с эти ингузы замечать, с этими ингузами работать и находить их, им место, дело в рамках, рамках оталы. Вот Атала, она как бы совмещает в себя все, все результаты всех родичей, всех членов команды, всех членов эгрегора. А если эгрегором являетесь вы сами, значит все ваши результаты. Почему очень важно научиться на предыдущем шаге работать с Ингузом? Потому что чем больше вы наполняете себя результатами, тем сильнее становится ваша Атала. Ингуз это волшебство, но Атала это магия. Магия, которая умеет соединять все со всем для которой нет ничего ненужного, для которой все нужно, все полезно, все пригодится. Потому что все это есть эффект деятельности. А разве можно эффект человеческой деятельности выбрасывать на помойку? Ведь в него вложены жизненные силы, ведь в него вложено время. То, что было вам дано от рождения в качестве наследия, например, от ваших прощуров, и время в качестве наследия от ваших богов. Они же поделились кусочком себя с вами. Как вы распорядились этим наследием? Не ожидайте, что вашим наследием будут распоряжаться как-то иначе тех, кому оставите вы его, если вы со своим наследием распоряжаетесь некачественно, неэффективно. Ритуальная отдача долгов, а она именно ритуальная отдача долгов, поможет вам освободиться от лишних связей, которые делают вашу аталу нецелостной, которые рвут ее по краям которые позволяют к вашей сердцевине, к вашей силе присосаться другим каналам, другим экрегерам на одном простом основании. У них есть на вас право, то есть они могут востребовать толк в любую минуту, а это значит, что вы не свободны, независимы и можете легко лишиться права на наследие, исходя из рабства, которое может быть привнесено к вам в вашу жизнь в любой момент. Это требует очень глубокого и тотального осмысления, ровно как и понимание, зачем. Зачем нужны эти маленькие результаты? С одной стороны, а с другой стороны, для кого? Вот это очень важно, сфера ваших интересов. Третий вопрос, на который будет отвечать вам Атала. Итак, первый ⁇ долги, второй ⁇ зачем, и третий ⁇ для кого? Если вы отвечаете себе на эти три вопроса, с миропониманием и с вашей функцией в этом мире, проблем уже не будет. Если с ингузами возник, возник, возник вопрос, и если ингузы на предыдущем шаге не будут вами доработаны и взяты абсолютно, то а, от, ваша оттала будет полупустая, не наполненная, то есть это вот оболочка хочу оставить после себя наследие, да, а в чем это наследие, будет так и непонятно, потому что существенное наполнение аталу происходит именно на уровне ингузов. Маленькие результаты туда как в кубышку вкладываются, вкладываются, вкладываются, вкладываются, и после этого уже возникает полна, что называется, коробочка. Ценность маленьких результатов с вашей стороны будет равняться ценности всей системе, всей атали. Точно так же будет и оцениваться ваше аттало. Если вы свои маленькие результаты цените мало, то и ваше наследие будет оценено тем, кому оно предназначается, приблизительно той же мерой. Вот это вот подумайте об этом. Особенно люди тайваза, которые на мелочи внимать, внимание обращать не могут. Ну не способны, не хотят, мелко, недостойно. А думают только о глобальном, но потом зачастую сталкиваются с тем, что наследие, которое они передают, например, своим же детям, этими самими детьми воспринимается как абсолютно полная ерунда. Ну что там мать напридумывала, что там бабка насочиняла, вообще кошмар. Никому это не надо вообще все. Мельхиоровые ложечки в, серв в серванте. Чего она за них тряслась? Для, для бабушки эти мельхиоровые ложечки имеют одно значение, да, а для вас совершенно другое. Вот, для того, чтобы вот с, с наследием не было, как с теми мельхиоровыми ложечками, ценность каждого элемента ингуза, который вы будете вкладывать в свое атало, должна быть вами поднята достаточно высоко. Каждый миг жизни ценен, каждый миг жизни дал результат, который вкладываете, вкладываете, вкладываете в свое наследие. И тогда у детей не возникнет вопросов, зачем это наследие нужно. Они будут воспринимать его как самое главное богатство. Почему люди, например, когда, которые задумываются о своей родословной, которые решают вопросы, пытаются решить вопросы со своими корнями, так гордятся, когда выясняется, что эти корни, например, какого-то там дворянского происхождения, какого-то высокого сословия. И почему так пренебрежительно относится к своему, например, крестьянско-земледельческому происхождению? Да Потому что дворянское сословие имеет очень длинную память и очень длинную силу. Сформированное наследие в виде того, что каждый элемент был учтен. Ведь в отличие от крестьянских семей во дворянстве, например, было принято писать летопись семьи. И дневник вел каждый член семьи. Не для того, чтобы потом почитать его вслух на новогоднем огоньке. А для того, чтобы просто иметь память, она должна быть зафиксирована. Зафиксирована со всеми позитивными и негативными результатами. Именно что? Со всеми. Потому что в дневник обычно мы вписываем все, не только хорошенькое, но и плохое. А у новогодней елки перед родичами обычно хвастаемся, только рассказываем исключительно приятное. И вот наличие дневника у каждого члена семьи как раз и предполагало, что а, ритуально, да, опять же ритуально, оно предполагало, что каждый из родичей а, линий, этой линии крови бережно и трепетно относится к каждому прожитому дню. И каждому прожитому мгновению, в том числе и к неудачному. Одинаковой мерой ценит. Понятно я объяснила, коллеги? Да? Вот Подумайте над этим, подумайте. Особенно люди Беркана, которым глобализм в принципе не свойственный, люди стараются дальше трех дней обычно не, не планировать ничего, да? что, собственно говоря, и правильно, потому что жизнь полна неожиданностей, что называется. И пусть она приносит неожиданности, мы не будем заковывать ее в рамки. И так и продолжать жить. Не надо менять это правило, но видеть перед собой цель видеть, к чему ты идешь все-таки. Да? Пусть это будет призрачный замок, пусть это будет какой-то воздушный, да, там, облачный замок, но тем не менее он должен быть хотя бы только вам, но виден. Иначе потеряй, вы просто потеряетесь в потоке эгрегориального мира, вас будут засасывать различные эгрегоры, давая вам то один, одну ценность, ради которой стоит жить, то другую ценность, ради которой стоит жить. И не имея своего собственного измерения, не имея своего собственного эталона, вы будете очень ведомы. А рано или поздно попадете в трели, то есть в рабы, в зависимые лица. Вот помните, да, люди берканы. вам обязательно нужно сохранять свою собственную свободу. Почему? Потому что вы уязвимы уязвимо. Это связано со всем, и с брачными отношениями, и с любовными отношениями, и с рабочими отношениями. Ценности должны быть очень гибкие, чужие. А вот своя истинная ценность должна быть вами продумана, понята. И даже если она абсурдна с точки зрения человеческого разума, вы должны в нее верить, верить, верить абсолютно. Люди же Тейваза без глобальной цели вообще непонятно как существует. Не существует. Это потерянные люди. Люди Таеваза должны ставить перед собой ух какие высокие цели. Просто Вавилонскую башню строить в своем сознании каждый день. Яхва ее разрушает, а вы строите, он ее опять разрушает, а вы снова строите, потому что для вас это очень важно. Иметь цель, которая превзойдет, да, пролонгируется через вашу жизнь и дальше и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Фактически руна ключевая, руна атала, руна сохранения главного. То, что вы сохраните как главное, то вот в мире Нефельхейма в виде Исы или в виде вашей структуры личности, я есть тот, кто я есть, не останется, то и перейдет с вами на следующее воплощение. То, что туда не попадет в Ису, соответственно вам и не достанется, но все рассосется в пространстве времени, а возможно, достанется кому-то другому. Кому вы ошибочно когда-то поклялись в верности и сформировали тем самым какой-то нелепый долг. Забирайте долги. Будете работать с Аталой самостоятельно, уделите все это время не только осознанию своей глобальной цели, но и отдаче долгов. Помните слова Понтия Пилата, они очень важны. И даже обезделиться надлежит помнить. Это важно, особенно в момент отдачи долгов. Обещания невыполненное, книжка неотданная, деньги не отданные. Здесь речь идет, идет не только о деньгах, а вообще обо всех обещаниях, которые не выполнены. Да? Гейсы данные самому себе и невыполнены ⁇ это все тоже долги, которые делают вас уязвимым.